А вот в обычной жилой недвижке, я понимаю, что, знаете как, вот у меня самое большое агентство в городе, в Союз застройщиков Геленджика. Вот раньше оно было мое, сейчас оно, ну, я его продала исполнительному директору, не так просто в нашей стране продать бизнес, можно только своему, собственно говоря. Поэтому я тоже очень успешно нашла человека взрастила, который все это перехватил и не развалил. И оно очевидно ключевое, его знают все. То есть оно еще находится между двух вокзалов, там просто нереальный трафик. А Представьте, какое количество людей приходило ко мне за 5 лет и говорило, помогите продать мне свой объект, ну, мой, мой объект недвижимости, я заплачу не 5, я заплачу там хоть 10% от стоимости. Я отказывала, потому что а, я все время делала только одно. Я изучала спрос, кто люди, которые приезжают в город с деньгами, оставляют деньги, что они покупают. И только собирала в базу то, что они покупают. Даже беря в работу застройщиков, мне было абсолютно плевать на четырехкомнатные и трехкомнатные квартиры, потому что я понимала, что это штучный товар. То, что постоянно, вот как из пулемета, продавалось, это были однокомнатные квартиры. Я понимала, что, опять же, если у меня часть риэлторов опытные, и огромный стажерский корпус в начале, ну, в начале деятельности. Ну, действительно, было ты до я, да мы с тобой, вот все это начиналось вообще с кухни, и куча стажеров, которых я брала неопытных. Почему так получилось? Наверное, ну, знаешь, как, почему эта система действительно нас вытащила? Потому что я не могла взять опытного агента в тот момент, потому что он бы меня облапошил сам 300 раз. Потому что я сама, ну, то есть 2, там, 3-4 вопроса, и понятно, что я плаваю в этой теме, то есть я не эксперт. А, но мне нужно было сделать так, чтобы вот эти ребята, сопливые, на вот этом потоке железобетонно продали. Ну, то есть, несмотря на то, что... Ну, то есть, когда это суперходовой товар, продавцу прощаются первые ошибки, стажер упрощается. Да, потому что человек хочет. Таких людей много. Можно из них выбирать самых адекватных. Не обязательно работать с сложным покупателем. Я не люблю работать с сложными покупателями, честно скажу. Я не люблю навязывать. Мне не нравится, когда у меня есть какие-то проблемы. Поэтому я иду самым простым путем. На примере, допустим, Геленджика. Вот кейс, да. Если я понимаю, что 80% квартир в городе покупаются однокомнатные, Людьми, да, потому что кто эти люди? Я вначале изучила целевую аудиторию. Это предприниматели, чиновники, топ-менеджеры среднего звена. Но ну, основная масса покупателей – это такие люди. А, как правило, больше 60% людей покупают за наличные деньги. Это, кстати, касается сейчас Анапы, Сочи, Туапсе, Крыма, потому что у нас статистика одна и та же, потому что вот весь спрос по Черноморскому побережью – у нас была сквозная аналитика в агентстве, вот, в нашем бизнесе сейчас у нас тоже да, аналитика, дай бог. Потому что, когда мы тратим много денег в рекламу, нам нужно понимать, что эти деньги возвращаются. Так вот, возвращаясь к тому, что когда я поняла, что это только однокомнатные квартиры, в основном двушки малогабаритные, и на домах и на земле это тоже определенная картина объекта, который, ну, который основной, который берется, я поняла, что мы должны просто бить в одну и ту же цель. Вот, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Мы в принципе так и выросли. Мы выросли до, до самого большого агентства, продали на а, более полутора а, миллиардов рублей. Да там было чуть-чуть больше, там с копейками, вот, недвижимости за 2018 год по всем нашим застройщикам, собственникам и подрядчикам, то есть мы, мы считали все эти показатели, и а, а, могли, в принципе, начать хватать разные другие а, ниши, но а, делали это очень-очень выборочно, потому что, когда ко мне приходили люди, говорили, там, застройщики, дашь продай, пожалуйста, там, у нас участок есть. Я понимаю, что я могу настроить рекламу, я могу настроить трафик, я могу найти людей, но Uh, это штучный товар, и я буду, первое, долго искать. Uh, это длинная сделка получается в любом случае, ну плюс-минус. И есть Привет. вариант, что если я нагоняю большое количество покупателей, то мои деньги в рекламу могут ну, долго возвращаться. Uh, а если вдруг нет, то что? Ну, то есть мне не хочется ну делать сальто назад. Мне хочется четко знать, что если человек у меня нанят на работу, то он зарабатывает каждый месяц без дырок. И когда мы начали просто шарашить, потому что лучше всего продается, и брать в работу только то, что продается, мы столкнулись, единственно на царичке с той проблемой, которую тоже долго решали, что собственники жилья, которые четко осознают, что у них классная квартира, которые не продают ее по супер завышенной цене, которые понимают, что у них хорошее предложение, они ее выставили, допустим, у нас очень много было перепродаж, с ремонтом, без ремонтов, тоже относительно новой царички, и тут была проблема с заключением эксклюзива. И опять же, нас спасло большое количество покупателей, потому что когда я приходила и а, вначале пробивала первый путь, как обычно я, потом за мной шли остальные, когда приходишь к собственнику, и я показываю, что у меня на вашу квартиру, мне говорят, мы просто не работаем с риэлторами, ну то есть просто нет, я не буду вам объяснять, почему нет, просто нет и все, у нас нормальная квартира, мы продадимся сами, без проблем вообще, мы сами повесим баню, сами разместимся на досках объявлений, нам не нужно». На общих условиях, окей, заходите, без проблем, но никаких эксклюзивов заключать не будем. Когда я показываю, показываю, что у меня в сером системе прямо перед человеком из 200, 300 или 500, а у нас в итоге 16 тысяч покупателей насобиралось за все время работы, которые постоянно вот прокручивались, я сижу и фильтрую, сколько людей у меня по ее запросу, это тоже своеобразный интерактив, когда человек смотрит и видят, что действительно нам нужна вот однокомнатная или евро-двушка. район рассматриваем такие такие Близость моря такая-то, такая-то цена, такая-то, такая-то. Смотрите, у меня сейчас 45 человек. Принимая решение положительное сейчас, вы подписываете договор не просто на какое-то обещание. Вы подписываете договор со мной на эти 45 человек, которые я вам гарантированно хотя бы минимум 70% из них забью в течение ближайшего месяца на просмотр. Ну, то есть я не обещаю вам, что я когда-то в будущем, если мы подпишемся, буду вас рекламировать У меня уже физически есть люди, Приведу я их к вам или к вашему соседу, вы принимаете решение сейчас. И мы можем с вами сыграть на понижающемся эксклюзиве. Например, 3% за месяц, 2% за, на второй месяц, 1% за третий месяц, потом расторгайте. Но я понимаю, что если я беру в работу, то с вероятностью 99% я продам. Потому что я не буду брать объект в работу, под который у меня нет покупателей. У меня была такая схема. Эта схема не очень привычна для недвижимости в России.